Доброго времени суток, мои дорогие Удали. друзья. Я, меня зовут на канале канал Games, Мы продолжаем с вами играть в The Forest. Короче, ночью, и мы прячемся от дебилов. Не, если они зайдут, то будет плохо. А, я через окно вылез. Я убил его. Ну, хорошо, что нам делать? А, сохранить, сидеть, спать лечь. А это что ты строишь? Это обзорная... Такая... Пушка будет. Не залезть. Потом ступеньки появятся возле неё. Uh -huh. а, а что встали, будем обозревать? Сразу. А я Сейчас, в крови, я подожди, сплю. я в крови. У нас огонь есть? Идите спать все. Я плаваю с зажигалкой на весу. Надо... Мне надо высохнуть сначала. Ой, я разрушил костер. Зачем? Случайно топором ударил. Я тут один, кто не разрушал костры. Остался. У меня все есть. А, двух камней нету. Мне только что, что кошка не чуть не сломала этот. Блять, это что? Надо Что поздороваться, такое? да сейчас будет опять. Я уже поздоровался. Ааа, -а -а, ну ты думал, я этот. Вы слышали, как кто оторал? Громко. Да, это моя училка по-моему. Они у меня не обращали внимание. Сука. Так, надо что-то покушать. А мяса нет. Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Игорь. Вы нахрен Виперсерк. Сегодня мы снова проходим Форрест. С моей компании сегодня снова Данил Эксел Геймс же я понял, да? И школьник. Да, да, да, и да? школьник, которого мы потеряли. Тихо кто-то там дышит. Вы, вы целуетесь? Фу, иди, блядь, с, иди, смой себя грязь. Педя, иди, смойся. Фу. Смойся Фу. в унитазе. Фу. Пошли спать, ляжем. Я моюсь. Помойся, правильно? спать, вы идете, нет? Я хочу есть. Какой есть, спать пошли. Я? Спать буду. Я уже лег все О, ура. Я бы и в реале не отказался поспать. Федя, зачем ты с этой <coughs> херней ходишь? А я предлагаю пойти что-то из... Же... Давайте что-нибудь скрафтим мы пойдем что-то исследовать. что мы просто тупим на одном месте? Ну, пошли. Нам нужно найти Тимми. Вот, да. Так, подожди, можно что-то скрафтить, наверное, нет? Капкан для зайцев. Растяжка с коктейлем Молотова. Украшение. Куча листьев. Охуенное украшение. Черепаха. Заподня с канатом. Заподня с шипастой стеной. Защитные стены. Шипы на стену. И стул. у меня вопрос к вам. Если вы не Вон, стул, на кровать. На... Нахуя мы себе достроили? Если мы что хотим? Ну, не топтаться на одном месте. Типа, Поэтому можно было, нарисовать сегодня не строить, кстати. Так, а как нам выживать можно так можно было бы хибару какую-нибудь построить, в которой можно было бы поспать и все, а тут, ну, блядь, целое поселение. Так, а, что Ну так там? так же интересней. Ну зато Вообще, построили. Ж... Я предлагаю выдвинуться себе... куда-нибудь. Как минимум нам надо добыть мясо. Но, но надо... И надо сделать защиту, кстати, ну, да. Так, а мы... Так если мы будем двигаться, О, зачем нам мясо? делать защиту? Погнали куда-нибудь. Подождите, ну, я мясо надо... жарю есть мясо? Много? Ну, еще один кусок есть Кидай Потому что у меня еда уже почти уже красней Федя, тебе надо помыться did... Слышишь, что говорю? Помыться надо тебе Так, я поел, спасибо, Федя Так что мы двигаемся, нет? Или будем тут сидеть? Ну вообще двигаемся, да Ну вообще. если нам нужно проходить потихоньку Я предлагаю двинуться куда-нибудь Ну хочется исследовать весь остров <связать> так, а... Ой, а зачем ты такую поставил, защиту большую? Или мы будем сюда возвращаться потом? <связать> ну да Ну погнали пока изучать остров Дети со мной, <связать> нет? <связать> я не знаю, я куда побежал, но короче я побежал о, я там что-то увидел в лесу. А, это самолет, блядь, наш. Увидел, блядь, в лесу, говорит. Это наш самолет лежит. Вы идете со мной, нет? Понял, да, я это... соло, я понял. Да я иду, алло. Все понятно. Alone. О, воды можно попить. А можно лук как-то сделать там? Да. По-моему. А что пить нельзя? Потрясающе. Я думал, из водоемов можно пить. Можно, но Ну, для лука, наверное, нужна палка и веревка. Ну, да. А у меня есть палка да. и веревка. А что-то еще, наверное, надо. Ну, вы шлюте, Я сделал лук! А из скольки палок он делается? Я, сдел... Я лук сделал лук. Как? Сколько палок? Палка, веревка изолента Ой, палка, веревка и ткань. Только надо теперь стрелы как-то сделать. А стрелы, наверное, из чего делаются? Из стекла? Или из камней? О, рельев, натуре лук. Ничего. Ой, еще сундуки. Стоп. А вы хотели на одном а месте сидеть? Можешь... А что еще можно сделать? Так. Другой... Автомат можно сделать? Который будет камнями стрелять. Разрешаю. <связываю> так, Надо хорошо. Да, но Тогда. стрелы, наверное, это веточки будут. И, скорее всего, камни и перья. Нужны но... будут перья, птиц и камни для стрел. У меня, кстати, одно перо птицы где-то было. камни, может камушки или а не камни. Не, может и камушки, не знаю. Не, камушки нельзя объединить. А. Да, у меня что по еде все плохо, по воде все тоже не очень. Короче, вот, палка камень. Палка камень и что. Ну, сейчас смотрю, может обычные маленькие камушки. А, маленькими камушками можно только бросаться. Подожди. Да. Но ну вот И можно сделать, нормально. взять палку Аборгены, да не аброгены, аброгены. Сука Да, аборгены. Да. Да, да, бля, меня <сосы> Меня загасили Ай Меня тоже А как мы воскреснем? А я вот умный, я не пошел с вами. Они нас съели! Совет, сделайте броню из куры ящерицы. Ну, на ящерицу вообще надо поохотиться. А где все мои вещи? Я потерял их, типа, все? Нет, там. Да, а, они там кто... остались. Знач... У тебя. Значок черепа будет. За ним надо возвращаться. Я понял. Видишь? Стой, здесь можно было попить. Почему сейчас нельзя? Ой, и... а, ящерицы. В самолете возродились. Да, почему-то. Да. Я, вас, ну, я, я... иду вас на ногу аборигенных Вы Смотри, здесь еще эти я... ящики есть. Надо их их будет залутать. Их палкой буду А я камнем. Ой, я что-то одел. Беги за лутом ну, своим. Сейчас, сейчас бегу. Да, где вода, ты говоришь? А -а -а. Ну, любой пресный водопой, обычно в нем можно пить воду. Ты готов? Ты готов? Ты готов? ты готов? Я с камнем да. к вам бегу. Так за вещами своими иди. Я иду. Там аборигены же. Нет? Да не, они ушли. Ушары. Да, Взяли загасили малыша бедного. Это ты про себя? Да. <свят> как стрелы <свят> сделать? Вот есть ну, таблетки. Это... У вас есть таблетки. У меня есть. Я несу аборигену домой. Дай мне таблетки. У меня -то вообще херна-то у меня. Либо, либо по все худо-бедно, либо по здоровью. Ой, я алкашечки въебал. Ой, я да, лагерь нашел, нормально? палаточный, ребят. О, ничего. Вот как, как тут нормально, да, слышишь? И кастрюлька есть. И деньги какие-то. Ну возьми все. Деньги для костряны. Опа, стрелы 10 штук. О. Хорошо. Нахер этого аборигена, бегу за стрел стрелами Если они там есть Я уже Ча собрал Ну может тут у каждого будет свой О, еще стрелы <реклама> Не, и тут наверное Ящич каждый должен ломать Я <реклама> А для чего я нам деньги послужили. здесь нужны? <реклама> <Без> Опа, <реклама> сигна <реклама> я сигнальный огонь Кашпервы. нашел Еще три штуки О Деньги, чтобы костер ужигать нужны. Еще два сигнальных огня. Я только что пытался камнем камень. О, еще стрелы. А что ты, Федя, стрелы не забираешь? Так я бегу. А, я понял, это я все стрелы. Тихо, стойте, мясо. Я вижу мясо. Где мой лук? Ой, я тоже стрелу подобрал. Бля, мне ее так жалко, капец. Ребят, я мясо нашел немножко. Ура, еда. Ребят, тут оленян, оленята ходят. Как ты, блядь, целишься? Скажи мне, пожалуйста. Просто целюсь примерно центр экрана и все. А как еще? Вот тут да. еще один. Так, где он? Так, попал, попал. так, мне нужно еще пару шкур, и я смогу себе сделать броню, наверное. Федя ломает, я лутаю. Пошли дальше. Так у всех лут. Разный. Думаю, ну. Офигеть, как я вообще попал в нее? Это такой же опрос. Мне нужно это. О, что я нашел? что такое? Кассетный вот это плеер. А чё ты там нашел? Дай. Без штуку. Ой-ой-ой, споди. У меня тут аж У меня здесь аж фпс проседает моментами. Ребят, вы готовы? Чего? Я иду к вам. Под музыку. Я плеер кассетный взял я все равно, у меня звуков нету из-за дискобра, по-моему. А чего вы здесь не залутали? Вон сколько ящиков лежит. Да. Я здесь что-то нашел. Мне нужна еда. А у кого есть еда? Еда. Дайте мне, дайте мне, дайте мне, дайте мне. У меня вроде есть немного Я не знаю, как я попадаю в животных, но как-то попадаю Лена, как передать еду? Я не знаю, как еду передать Собщить еды Ноль В смысле, задай то микросхемы мне нужна еще шкура оленя Я тоже микросхему взял Что вы там лутаете, расскажите мне. Ну мы тут ящики Красные. нашли. Да, контейнеры огромные. Так а эти вы что ящики пропустили? Посмотрите, тут стекло. Ох, О. -о, -о. Да. Ах, уже нету. Не ломается. Да, да ломай! Отлично. Изучу. Короче, я пойду за оленями. О, а че вы так далеко убежали? Мы изучаем мир. Мне нужно на оленей похотиться. Да. Давайте соберем броню какую-нибудь сделаем. Не, не хотите? А как это я не помню. Он собирает я шкуру. Не могу, у меня еды нету. Надо, кстати, ребят, сделать, наверное, костер покушать. Да не знаю, как передать можно Еду? Не могу, да так Сделай костер Я могу просто взять руку. А, эту еду нельзя передавать Ребята, где вы есть? Все вижу О, ящерица Так, я тут какой-то водопой нашел. Лови ее. Так, музыка закончилась Бля, пацаны, помогите! Чего? Я ящерицу валю У меня тут эти а Абарихуи Абарихуи? Да Тихая сила, тебе пизда Ну, Тут далековато от нас, нэ, На, попробуй сейчас. А, О, я попал в А я уже застрелил бью. из лука. Ой, извините, извините извини, извини. за матное слово. Да сори за сори за да нет, потому что они в натуре такие какие такие, а? нетрадиционная ориентация, ублюдки вот, mm -hmm. это правильно пропаганда я, я, я, я вырежу oh. этот кусочек все, обязательно, yeah, yeah. обязательно вырежу, этот кусочек ура! зачем его вырезать? Ну, потому что зачем так ругаться? Некрасиво. Мало ли посмотрят такие люди. Ну, которые нетрадиционная ориентация, а я тут. Опа! Бемби! Я вижу Бемби. Жалко ее, капец. Ай-яй-яй-яй-яй! Я упал. А вы можете мне как-то помочь? Или нет уже? Нет. Тебе уже только а, бог поможет. Угу. Мне нужно шкуру с нее собрать. Я не увидел тут мини обрыв такой. Сдох. Но там я нашел хорошее место. Там, короче, вода. Так, сколько у меня уже шкуры есть? Маловато. Немало. Пиздец. О, знаешь, что я себе собрал? Из шкуры и веревки. Флягу, в которую можно воду что набирать. Бурдюк для хранения воды, да? Хорош. О, я вижу тебя. Гигачат момент. Кто-то идет! Так, я обмотался шкурой. О, он, посмотри, прискакало! Еще додик фестивальный. Где-то еще один, да? А где еще один? Я че, в каньон упал. Е-мое. пошли? Куда идем? Я Что? Я... Я, да, предла... да. я предлагаю покушать. Будешь кушать? Да, у меня вообще там ноль всего. Так, костер, костер, костер. Не, это какой-то неправильно. Я думаю, мы можем обычный костер сделать, да? Или нам нужно кострище? Я куда-то поднимаюсь Обычно можно сделать Я на дереве Я поднялся куда-то Я пожарю мясо У тебя есть мясо или нету? Ча, у меня мяса много А еще у меня есть ящерица Ха -ха. Все, я два куска мяса положил Я думаю, достаточно я нашел... будет. Я нашел тут какую-то странную херню Насколько? Какие-то клетки Ой, и... подожди-ка, вот тут вот дереве. уже Смотри, мне птичка на руку села Быстрее смотри, мне птичка на руку села Видел? Да Охереть Вот это по кайфу Ой, я еще мясо забрал Топово. Кстати, я хочу попробовать в бурдюк воды набрать А как это сделать? <кос> Ты идешь есть? Нет, оно готово уже Да Как мне в бурдюк воды набрать? Ой, я без Ой, ящерица. Ты два куска съел? О, зайчик <coughs> да. Все Еще правильно, зайчик. потому что я съел ящерицу. А вот как ты воды попил? На, да, я зажал. А, вот. Я, я увидел. На нажимаешь, подходишь к воде. Все, я набрал воды в бурдюк. Вообще по кайфу. Походу, да? Я Опа. к вам бегу. офигеть тут вообще по кайфу он делает. Все, бурдюк с водой есть. Куда идем? И себе лук сделал? Да. А где ты есть? Подожди, куда ты убежал? А что ты побежал в сторону дома? А туда олень побежал просто. Так тебе нужно, тебе нужно три шкуры оленя и веревка. А веревку можно сделать из обычной ткани. Веревка у меня есть. А, тем более. А, точно, мы же на корабле там ее собрали. Бля, я бы на этом дереве сделал себе какой-нибудь домик. Жалко нельзя. Большое такое красивое дерево. Рядом. Тут О, есть рядом смотровая могу. площадка. Смотрим. Да, не, я предлагаю так. дальше пойти. Ребят, побежали. Чтоб на месте не стоять. Интересно же посмотреть вообще, что на острове. Так, вижу оленя. Короче, из лука, когда стреляешь, нужно стрелять куда-куда стрела... Цель... ой, целится стрела. Вот где... С... Ты с одной стрелы... Ты с со... одной со... стрелы его убил? с двух. А, это Федя, Федя, что-то меня напугал напугал? С прямом. Пошли куда-нибудь. Надо, надо, надо какую-то хату сделать себе на Новый год. Или я предлагаю выйти уже. когда нибудь к обрыву. Не, ну переночевать, типа, И сейчас с... на ночь. Или будем И бегать ночью. Нахуй с него. Не, ночью бегать мы нам еще пока что противопоказано. Опа, смотри-ка, что это здесь у нас. И дорога есть какая-то. Во, смотри, что нашел. Кратер. Пойдем вниз. Ой, я туда прыгал. Там вода? Нет, там умрешь. Понял. Пойдем, пойдем, пойдем. Не, прыгать не буду. Пойдём, пойдём. Так мы же без вещей останемся. Да мы не будем прыгать туда вовнутрь, мы... Так. Так, у меня где-то была палка. А как зажигалку достать? На L. На L. А. свалишься нет так как там факел сделать ты говорил палка даня а, палка а, а, палка, ты, ты, ты... палка и ткань палка и ткань не сделал. У меня файер есть Ну уже да, этот... Но пошли Для контента можно напрыгнуть Не-не-не, я не хочу, я вещи потеряю Я так долго их крафсил У меня плюс уже на мне и шкурка всякая, типа, одета, которая броню усиливает Оп-оп-оп, я файер бросил, случайно Смотрите, какая луна Посмотрите, какая луна, ребят а вы Нет. где? Ну, вон, посмотрите, луна в небе какая. Видите? Как будто солнце с другой стороны. Прикольно. Бля, я что, его в воду бросил? Потрясающе. Не, вот он тут лежит. Я его не вижу. Вот. А, мы вот. тут Куда двинемся? Я предлагаю и... Здесь переночевать и пойти все-таки в кратер А мы а внутрь, а как интереснее. мы внутрь спустимся? Ну вот при свете дня лучше это все делать, там лучше видно Потому что если мы потеряем вещи, а как мы... Ну давайте сделаем что, ночлежку? Ну да Можно небольшую хижину из 13 бревен сделать и все Да вот, убежище временное Сохранимся Я тоже сохранился. И пока побегаем просто, пока спать не захотим, ну пока не устанем, короче, там что-то чтобы устать. А у нас кто-то? А нет, чтобы лечь спать, видишь, месяц должен полностью закрыться. Ну да, надо устать, надо что-то поделать, побегать. Ой. Чуть не упал. А ты где? А ты там в картаре? Туда интересно, как спуститься? Может, с помощью веревки что-то, какого-то крюка. Днём узнаем, ну, скорее днём сюда. Узнаем. Ну я я туда как-то падал. Нет! Мой фаер! Я забрал! Я подобрал. А, так он просто растворился там. Мне интересно, как спуститься в кратер. Че, загуглим, посмотрим? Я приглашаю вас поесть, молодые люди. О, да, хочу. Ну, можно было бы в принципе. Поснедать, да? У меня есть и мясо, и вода. Капец, я запасливый. А Ты прям Мэри Поппинс. Педя, положи на место костер. А! Да, полож. Педя, ковер, костер поставь. Ай! Его в руках держи. Ну опять сдох. И костер профукал мой. А меня выкинуло вообще. Куда тебя выкинуло? Ну из игры. Давай заходи еще раз. И как тебе костер ставить? Короче, надо к камней. Ох, хера себе тут толпа! Прийти к вам Бежать Ночью Ты ж вообще нырил. Нормально, несцы <связываю> Застрелил чисто его из лука но видишь, мы почти спать хотим уже Ой, я тут а а так мы тут, спам спам мы спам тут спам сохранились а Ребят, еще, еще камней надо Камней надо еще? Ну, ты респавнишься а меня... возле того дома, который ближе всего к тебе Понятно, а, как это работает? Это, Если... я, это я... Я зареспавнился тут, потому что... Ты, ты, ты, я... Это ну, ближе здесь Да, здесь Нет, ближе Нет, потому меня потом выкинуло, и у меня потому тут потому было сохранение и Да, и сейчас меня выкинуло Ой, я свои стрелы понаходил немножко Ну что вам? А зачем ты труп держишь? Ты будешь его жарить? Ну я помню, что его отжаривать. можно жарить Я буду жарить я этот помню, труп что... О, комплект да. одежды Синяя рубашка Его можно есть и, и жарить Ему надо ножки поотрубать тогда. Так, и для чего, интересно, череп нужен? И из чего стрелы делают? Ну, наверное, вот, смотрите, стрелы, нас, стрелы наверное, козар, только шаг. находить надо. Да не, Кто думал, будет жареную спать? ножку? Давай. Батарейки для зарядки фонарика. Ух, Рация, ножки. таблетки, перья. А -а -а -а. А -а -а -а. Найдите путь в кастровую воронку. О, вот у нас появилось задание. Найдите путь в, в кастровую воронку. То есть а надо она вниз она спуститься, есть. правильно? Да, но только как. Да, мы, мы, мы с другом, когда играли, мы обычно перебежками спускались. Но там должен быть путь снизу, мне кажется. Хотя нет, вряд ли. Но, кажется, я понял. Я, кажется, понял, как мы, я, я, кажется, понял. Как стрелы сделать? Не знаю. Рецепты можно просматривать, добавив предмет и наведя курсор на шестеренку. А! Да, не у тебя есть попить? Да, у меня есть бурдюк с водой. Идите тоже Мож себе плюс, сделать. Плюс. А как я тебе? Я не могу его дать, потому что он у меня а, ну, персональный. Угу. Жалко. А как он там делается? А, две шкуры оленя и а веревка. Нет, шкура оленя помню. Блин, а я даже тебе вы... а я нет. даже выбросить его не могу. Подожди, а если я сейчас Да, увидишь, он не выбрасывается Че, пожарить мясо? Будете? Ну, no, я тоже А, ну тогда я сам себе приготовлю Короче, можно навести на шестеренку, чтобы О, стрелы Вот стрелы, костяные стрелы Пять костей, пять листьев Угу mm -hmm. Дерево чтобы... плюс 3 Мокрое а, дерево чтобы... плюс перо. Чтобы, чтобы получить кости, нужно, короче, вот, конечности аборигенов зажаривать прям до углей, нахер. Не, ну мне, чтобы сделать 5 стрел, нужно 5 перьев и одна палка. Фу, какие вы психопаты. Давайте их зажарим. Ой, Только это мерзко. А ящицу можно жарить? Да. Тут, ребят, ребят, спать идете? Да, Даня. Сейчас, да. А чего вы мне в этот, а еще... в домик, а бросили я не труп? Могу. Я еще не могу. Ну, еще нельзя спать. Ну, можно да. делать костяные стрелы, короче. Ну вот костяные стрелы это 5 костей, 5. Ну, это, наверное, круче будут костяные, чем обычные. Ну раз они есть, то да. Как это жестко и мерзко, просто капец. А это можно еще есть? Вы это едите? Нет, ну это можно есть. Нет, я откажусь, пожалуй. Так, а я подобрал ноги, а вот они ноги. А места нету, да? Ну наверное уже да. Ой! Что ты делаешь? Я случайно. Ногой можно драться? Ну да. Я костер сломал, да? Подожди, да, да, да. Надо подожди, построить подожди, еще один. Подожди, ка. Подожди, ка. Кострище строить или обычный костер? Кострище. Зачем обычный костер? Для обычного костра много надо, там еще и бревна нужны. Знаете, бой на ногах. А да, а вы кости позабирали? Потому что я не знаю. Ребят, нужны не. веточки. Веточки. Три нужны. ветки нужно. О, можно спать лечь, кстати. Он, ну давайте поспим. а то сейчас идти набегу. Да, уже ничего не видно. Все, спим. Вс ⁇ ура. Ой. Па, шалаш сломался. Э? А, а он раз, давай. А, он, он, он, а он вот веточки разного, да. О, веточки Две веточки? У меня нету Там ничего нету? Дайте мне пять костей, пожалуйста В принципе, приблизительно я понял, как спускаться надо Как? У меня вообще есть кости Пойдем. У меня Там. только одна кость есть а мы будем спускаться? Да, нам там у нас задание найти способ спуститься. Ты имеешь в виду на, вон по той части спускаться, вон там, которая? Справа? Да. Да. лево, по-моему. Ну, только ты влево побежал, да? А, ладно. Потому что я тоже, кажется, вижу, как спуститься. Вот как я помню, ход... не пытался спускаться. Пизда мне. Жив? Нет. И вещи потерял, да? Ну, Можешь да. перезайти там на сохранении. Просто вон там я, мне кажется, я вижу пещеру какую-то, видите, вход. И там оно подсвечивается. Да, Иди я... сюда. Я ж прям все вижу, а куда, а где? А где вы? А, вы с самолетом. Ну, перезайди что? просто. Ну, у тебя же сохранение есть. Ну, ты ж перезайди, и... ты появишься рядом с нами. По идее. Давай. О, какой страшный паук был! Надо загуглить, как спуститься в кратер Потому что интересно заразишь. а там нету воды внизу да не было бы моему было бы что просто знаешь если не было так сложно пока ничего не понимаю ну, и, короче, там внутри что-то прикольное Там что-то прикольное. Я вчера сидел на сайте, и знаешь, что делал? Mm. А, ну там игры же, типа. Ну, с, этот сайт. Как спуститься? Давайте спробуем понабирал... спуститься. Да, Может надо из веревки что-то четвер... сделать. Стоп! Я пон. знаю. 4 Четыре... не знаю. Ну не зря же эти выступы здесь сделаны. Они же не просто так здесь сделаны, слушай там и рюкзак где-то лежит где, где Блин. ты пещеру увидел скажи пожалуйста Даня где ты пещеру увидел я не вижу это я гуглил форест, как спуститься вот под нами там есть такой выступ зелененький это ты отсюда не увидишь пошли наверх Блять, а как выбраться теперь отсюда Блин, я сейчас буду умирать Блять, мы застряли Блядь, нет запрыгиваешь и все. Смотри, иди сюда, я тебе сейчас покажу. Ну мне кажется, что там была пещера. Вот. я Я тебе, короче, понабирал игры в корзину на, там, на 24 тысячи, по-моему. А, нет, на 16 тысяч. Смотри, вон, видишь? Вон, видишь? Вон, видишь зелененький уступ такой, темный. Видишь, он подсвечивается, как будто там пещера. Ну, а, ну там, там есть что-то, да, но как. -то... Подожди. -ка. Я вижу вот тут вот есть. А потом, Смотрите, вон там дырка. Подожди, подожди, тут есть кратер. А, дырка выходит туда. Смотрите, вот, вон, там, вон там. Смотри, дырка, пошли в ту там. сторону, посмотрим. Может там мы просто да, зайдем вот через какую-то пещеру. я я я я я я я я я я я Хотел предложить. Вон, видишь, через Испасной... воду. А, тут вода. нам да, надо воду впустить в кратер? Или что? А, из этой воды можно попить? Это можно, это пресная вода. А как? Я не могу. Ну там ты с какой-то стороны подходишь, и появляется буковка С. Блин, так стой, здесь ничего нету. А с какой надо подойти к Короче. Можно исп... есть э, инструкция. Надо пройти в пещеру 7, в которой открыть пару жертвенных дверей в нижней части провала. Чего, блядь? она позволит пройти игроку прямо внутрь. прыгать спускаясь по выступам на стенах построить набор лестниц и используйте альпеншток чтобы помочь себе я предлагаю попробовать попрыгай этот пещеру номер 7 что за пещера номер 7 тут до хера пещер просто у них есть боссы страшные которые любят. пройдите в пещеру номер 7. жестко Короче, где-то здесь есть пещера. Вот в этих, вон там вон в камнях где-то, в камнях есть пещера. Тут много пещер таких. Вообще, где-то тут в камнях есть пещера. Она очень так странно, непримечательно выглядит. Надо mm -hmm. попить немножко. <связывающие> <связывающие> Я, кажется, понял. Ну, приблизительно понял. Где? Мне кажется, она где-то там. Вот где-то, вот скорее всего. Маскировку, маскировку нашел? Да, маскировку. Мне кажется, пещера где-то тут будет. Так, наверное, знаете, что мы сделаем? Наверное, сделаем паузу. О, аборигены. Боже, щас... О, да. Паузу будем делать, нет? Аборигены там, нас. В принципе, тут... пока что я думаю. А сколько там уже запись идет? Этого, Нормально, уже много. Уже довольно-таки много. Давайте делаем паузочку. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Рассказывайте друзьям. привел, подожди. И делитесь впечатлениями в комментариях. О, я убил. Огромное я спасибо буду... за просмотр, мои дорогие. До скорых встреч. Всем пока.